Я снова рад приветствовать вас, дорогие друзья, на нашем канале. И сегодня я рад представить вам новую модель электролизного газогенератора «Пионер-2020». Эта модель газогенератора является абсолютно новой моделью, которая была разработана нами с учетом требований и пожеланий наших заказчиков. Коротко об основных технических характеристиках газогенератора. Максимальная потребляемая мощность 1800 Вт в час. Максимальная производительность газогенератора 450 литров газовой смеси в час. Габаритные размеры газогенератора. Высота с учетом ручек и ножек подставки 34 см. Длина корпуса газогенератора 45 см и ширина корпуса 22 см. Вес газогенератора 22 килограмма. Объем заправляемого электролита 1000 мл. Разовый объем заправляемых углеводородов до 150 миллилитров. Для начала работы с газогенератором его необходимо заправить рабочими жидкостями. В эту горловину заправляется электролит. Сейчас газогенератор уже заправлен электролитом. А в эту емкость, через эту горловину, заправляется бензин, Галоша. Сейчас я залью приблизительно около 100 миллилитров Бензина галоши. Теперь наш газогенератор заправлен и готов к работе. Нам осталось только подключить горелку к быстроразъемным механизмам, через которые подается гремучий газ, чистый гремучий газ и газ, обогащенный парами бензина. Думаю, следующая информация будет не лишней, она заинтересует многих. Данная модель газогенератора всегда в наличии. И самое главное, стоимость этой модели газогенератора составляет всего 28 тысяч российских рублей. Итак, благодарю вас за просмотр, до новых встреч, всем пока!